Всем и морковки, с вами Крош. Извинюсь за такой голос, потому, что я не могу сейчас говорить по микрофону. Сегодня мы посмотрим жутчайшие 4 видео, которые были взяты с Ютуба. Итак, поехали. <музыка> На первом видео мы видим, как велосипедист едет по дороге. И тут на него прыгает какое-то человекоподобное существо. Смотрите сами. Нет. На следующем видео мы видим, как американские школьники бродят по больнице. Камера запечатлила призрака школьника без головы. Но школьники на него не отреагировали. Вот этот фрагмент. Следующее видео было найдено на одной из камер в психиатрической больнице, но тут без комментариев. На следующем видео мы видим фейк. Автор этого видео говорит, что он видел призрака, но все думают, что это монтаж. Этот монстр произносит такие звуки, как убил и так далее. Смотрите сами. На следующем видео проиходит то ли смешная, то ли жуткая наркомания. Так можно и попасть в психбольницу. Покажу пару фрагментов. Я думаю сюда нужно подставить какую-то музыку.